Ребят, значит, всем здорова Я уже дома. У меня отпуск уже закончился. Я вспомнил. Вот дом. Моя квартирка. Как бы. И сегодня мы с вами продолжаем играть в Batman Arkham Origins. Эх. Вот The Complete Edition. Завтра у меня отпуск заканчивается с Ютуба и все. Завтра я начинаю опять в штатном режиме работать, играть. Все, короче, завтра у меня отпуск сто процентов полностью заканчивается и все. Завтра я могу сто процентов полноценно играть. DC Comics from DC Entertainment. War Brothers Games торговая марка War Brothers Games из Монреаль, Франция Splash Damage Company Batman: Arkham Origins. Даже будет только больше видео всяких по играм, конечно же по играм. Даже будет только интереснее. Интереснее и интереснее. Бэтмен Arkham Origins. Эм, продолжаем тут. На кнопочку начать жмем. <как> Полицейский участок. Год 10% пройдено. Ага. Ну, сюжет. Ага, продолжаем сюжетку. Потому что, ну, пока что выйти местно по Для этого получите доступ к серверам. Единственный способ использовать деструктор. Так, а у меня деструктор-то не работает. Так. А, а, не, стоп. Деструктор же это... Забрали у меня, да. Так, а стоп, а где? На... А... Я хотя бы должен узн... Установка соединения Так Нет связи с бедкомпьютером Так Мощь сигнала, глушилки Так, глушилку надо Так Как глушилку-то сломать, а? Так, стоп Здесь вошли Так Сюда, на лево идти серверная, кстати. Ну, здесь закрыто. Сюда идти, направо нужно. Тут SWAT Division. М -м да Сюда идти, здесь полицейские записи. Ну, они за... Ну, это место закрыто, было бы так. Тут Traffic Division. Тут, э М закрыто тоже. Тут Auto Reset Personal Do только для персонала. Это стрелковый полигон, но он закрыт. А вот это вот место открыто. Так. А, это... Это... Изолятор. Чё тут я не взял? Так. На Х так. На F. Так. Надо, надо, надо, надо. Тут вот дверь закрыта, но... Кодовая панель, тут дверь заперта. Пробел открыть. Не закрывается офис капитан. Ударный детонатор. Так, а вот в эту если... Это баллон с сжатым воздухом. Это компонент системы громкой связи. Переговорное устройство для. Это точь крепления. Это здесь это так. Это от возьму. Это защитный кожух вентиляции. Так. А мне сто процентов, наверное, одноправо идти. Ну тут так тут закрыто, поэтому я иду налево. Окей. Обра опять же, так же. Обратно. Так, сюда иду, сюда иду, сюда иду. Сюда даже бегу. решет в полу так сюда нет здесь э, можно вот эту а эту дверь открыть как-то нужно Полиция год мы расследование так эту дверь только для персонала нет стрелку а это мы тут были стоп с вами да точно это личный кабинет и всех сотрудников полиции так, идем прямо, прямо, прямо, прямо, прямо. Это тут изолятор, так. Если... А, тут не работает нифига вообще. Не работает, да. Если мы с вами сюда подойдем, не, здесь не откроешь ничего, так. Одна х. На, Так, на Z. Нет, на X. Надо тап. На так, нажать. Так, я иду. Шоу. М -м да. Мне надо в другое место. Так, тут не сюда. Мне на Так, сюда. Не, не сюда. Туда, не туда. Туда, не туда. Короче, у меня тут три... Ре... Моя примочка не работает нифига. Ага. Это дверь сперта, это... У нас Готэма, радио освобождения, это... Левый контрол, Ну, а не просто он работает, а, -а, -а, -а. так сейчас здесь послушаем, посмотрим, что тут так и так не не мне надо сюда идти так сюда ну и тут нужно ладно ладно ладно ладно так нажмем на space тут ну конечно же все так блин просто Ёжки, Альфер, не нужен другой путь Хранилище Ликсер, в соответствии с этими чертежами, оно привыкает к сарлифтовой шахте, в которую вы можете попасть через лазарет. Оттуда вы можете попасть в хранилище. Я добавил лазарет на карту. Так, на карту. Лазарет, так. Вход в подвал, так. Тут, эм, так. Северная, получите серверная, так. А, стопа. Так, F лазарет а это блин это с выхода Эх, короче Готэма. стражи гоема роль принят я так скажу себе, для отхода дальнейшего. А я думаю, что он не работает, честно говоря. Проход в тюремные камеры. Ну, нет, нафиг. Проход в тюремные камеры. Старые тюремные камеры. Я что-то не понял тюремные камеры давно тут не были блин и еще до миллиардов лет не были, честно говоря. Ну или нос. Ну, Ты кто такой? Я не понял. Он с нами пришел. Так, стоп, на X. Так. Я не заодно с копами. Я не заодно, не заодно с копами. Я и не заодно с преступниками. Я просто... Так, где? 14... А, это тут 14... Ай! Шифровальный секвенс. Так, это спецназ Готман, полицейская рация, это освобождение, это полицейская чистота. Так, на левый контрол. Выйти. <свист> <свист> а, так, что дальше делать? Вот самый главный вопрос, наверное всей этой игры, даже всей моей жизни. Это че... Что делать дальше? А че тут ЗАЗ делает? Ты... Вообще, ты кто? Че тут Виктор ЗАЗ делает? Не, почему я этого ЗАЗ... Че знаю? Да просто знаю и все. Пробил использовать. А, так даже можно было просто. Хорошо, вы добрались до лазарета. Теперь ищите вход, выход, вход в старую шахту. Через нее вы попадёте в хранящую Ясно. X-Ray Room. Комната рентгена. Так, ну, ладно, я кое-что нашел тут. Эм, я, честно говоря, без без взрывчатого геля, без э, зрения детектива не нашел бы. Ни за что бы эту штуку тут. Заброшенная шахта лифта. Так, Альфуд, ну и куда дальше? Не, надо, не, назад, надо вниз. Брюс, ну, не, ну вниз надо. Лететь. Вот, ну и что дальше? Не, ну я понял, что эти нужно как-то отключить. Эти источки подачи по... под... пара надо как-то отключить. Ну как? Ай, так нет, не получится. Так, чё За ч за ч за черт. Блин. Так, а ч. Ой, блин, б да брюс, да ёпал, ну он взрывает, и чё. Тогда На F. Так, на... точь крепления. Управляемый когут, так, управляемый бета-ранг, так, управляемый детонатор, шифровальный секрессор, управляемый когут, так. Вот сюда вот. Идем Так, сюда или туда? Нет, тут сюда только. Шкафчик для хранения улик. Так. Ну, я пробрался сюда, собственно. Предохранители. Путь управления защитными воротами. Так. Да, блин, да я не то. Я шифровальный секвенатор везде использую. А мне нужно что то другое. Так. Пробел. А, вот деструктор! Нужно взять, ага. Зная, как деструктор действует. Теперь мне надо как-то обойти безопасность в серверной системе. Деструктор. Окей, э, энтер. Okay, Нифига себе оружие, бля! Это оружие супер. Так, возьми деструктор. Так, на какую кнопку? 4, 5, 6. А, А как деструктор вообще действует? А он. Теперь надо систему безопасности все равно как-то отключить. In the are in так. Лазарет. Так. На эксити... На эксити... Тюремные камеры. Ты закрыли ешку, ну. Как... Что мне теперь делать? Так. Мощный сигнал глушилки. Так. Ах, я ведь так хотел это Рождество отпраздновать не один минут. Яция Изоляция. Пароль принят. О-о-о, Нифига -ни -ни себе. Бэйн освободился. Это будет очень серьезно. Бэйн, Бэйн, ты, ты, ты, ты чё? Это же я, Ванёк, не помнишь меня? Мы же с тобой виделись в Бэтмен Архам Сити. Да и в Архэм... В Да, в вар, Архэме, короче, мы виделись с тобой, Бэйн. Ну, короче, тут бой. Ага. Нет, точнее, не в Архамсити, а в этом. в Batman Archem Мы же с Беном реально виделись в Batman Archem А в Archem Origins еще, кстати, не виделись ни разу. Не с одним серьезным боссом, которых нельзя было бы победить. Только так завалить Бена и все. Не вы же выиграли, а Бэйн? Right, Чтобы жить карачить их хоть добывание с утра оглушения. Махам. Не вы же выиграли, ребята, а Бейн. Поэтому его заслуга это. Удар Бэткоктем наносит вдвое больше урона, чем обычный удар. Ударный детонатор, так. Блин, да, они спускаются, ребятки, блин. Управляем в ранг, так. В ранги. Так, управляем в ранг, управляем секвенсор, секвенатор, секвенсор. Так, так, блин, ну я боюсь, не успеваю сосредоточиться, что надо, а? Если бы Черная Маска бы не назначил бы награду за, за Бэтмена, то никто бы его бы... То ему, честно говоря, никому бы никто бы ему не занимался бы вообще. А нет, так Черная Маска назначил награду за голову Бэтмена. Не, не управляем детонатор, а не, не деструктор, а вот... Эм, не бета ранк мне так, а нужно... Да, может тебе бета ранк так. Да, Брюс, да беги, ты перекатывайся в ту сторону, в эту пактную. Ай, блин, забаговался. Ты умер нафиг. А, нет, нет. Я думаю, что будь с Бэйном, они а с тобой. Видимо, твои ребята тебя Бэнн бросили. Не, ну я сейчас на левую сторону хну, А сейчас на правую. На левую. Ай, блин. Пою а ж мать. Черт. Начало работы... Бет Брюса Уэйна как черного рыцаря. Готэма. Блин, ну, черт, ну, Брюс, ну, забирай-то на двойку, а. Да я еб... не на один же нажал, а на два. А лучше тебя на два. Подтягивать стоит. Бен, чёрт, твою ж за ногу. Твою ж за ногу! Твою ж, чёрт возьми, твою ж мамочку, Бейн, Лин. Чёрт. А -а -а -а -а. Так это не вы, не опять же, не ребят, не полицейские, не менты right. меня забороли, а бандиты. So -р -р ребят, короче, я вернулся на ютуб, ага? Блин, да еб... Брюс, да, не шифровальный нужно. А наоборот, нужно было бы не, не шифровальный инстекренатор использовать, блин. надо было бы использовать, ага. Этот подрыватель, блин, не мешаю. Очень сильно, серьезно, ребятки. За Брюсом Уэном, ребята, охота ведется, поэтому, точнее, не за Брюсом Уэном, а за Бэтменом. Это ведь в правдой мере мог быть босс Бейн, а не просто там Бейн. Ну черт, ну ты двойку выборь просто. Да полоснули опять же, блин. You Ребят, короче, извиняюсь, но я опять же эту миссию пройду не на запись, потому что очень много стволовых клеток потратится, скорее всего. И ладно, короче, ребят, давайте до следующих серий в Бэтмен Архам. Короче, в Бэтмене Ориджинс. Пока, пока, ребят. Давайте, бай. Увидимся в следующих сериях Бэтмен Архам Ориджинс. Пока, пока. Кстати, ребят. Заходите на Дивмарк, там бесплатные игры. Короче, давайте до скорых встреч. О, 30 минут же играли. мне. Пока-пока. Подписывайся на, на канал, ставь лайк и отправляй видео другу. Пока-пока.